Институт брака в нашем обществе очень сильно деградировал. Настолько деградировал, что многие считают, что да, да, наверное, и нету больше брака. Но знаете, я вам скажу удивительную вещь. Плохая система все равно лучше, чем никакой системы. Ну, допустим, у нас есть, мы все живем в нашей удивительной, хорошей стране. У нас есть винты, и традиционно их все не любят. Хотя если, ну ведь ну, правда же есть, да, как-то так же. Ну как-то ну, мусора и мусора, ну что ты. Причем, если начать спрашивать, в принципе, вот конкретно тебе вот что-то делали плохое мусора, вот прямо тебе, нет, нет, а тебе и тебе нет, Тут, ну может кто-то где, а все равно на всякий случай мусора, да, то есть систему не любит. то есть если муж мент, это хорошо, но ментов, остальных как бы, ну. это значит как с евреями, мы на всякий случай не любим всем евреям, всех евреев, нет, Изя, ты-то нормальный мужик. Но вы, евреи, конечно, твари. Вот приблизительно так. Такое, вот, это стереотипы какие-то. То есть система, э, что система, ну, плохая система все равно лучше, чем никакой. Потому что когда не будет ментов, вы все прозреете сразу. То есть власть как только ослабнет, мы все сидим и кричим такие, о, о, о, не дают жить, закрутили гайки, нету никакой свободы, менты управляют страной, ФСБ, о, о. это пока что, власть не ослабнет. А как только власть ослабнет, выползут такие персонажи, о которых вы будете. Где-где менты, где, где крепкая рука, Сталина на вас нету, верните Иосифа Миса и тому подобное. Потому что поэтому даже плохой брак, он лучше, чем никакой.